Итак, вот я заполнил документ поступления товаров. Давайте его проведем. Все, мы с вами отразили операцию поступления товаров. Хорошо. Давайте посмотрим, каким образом у нас изменилась ситуация с остатками на складах. Отчеты по складу. Остатки на складах. Вполне ожидаемый результат. Движение с группировкой по складам. Тоже. Ну, что еще можно сделать? Давайте попробуем произвести оценку склада. Начало дня нас не устраивает. Нас в течение дня были операции поступления-выбытия, поэтому дату поставим завтрашним числом. Тоже мы тут видим. Остатки на складах появились. Но поскольку мы с вами не занимались расчетом себестоимости, и ситуация с розничными ценами у нас пока тоже с вами не определенная, то оценку склада мы с вами сейчас сделать пока не можем. Мы этот факт про себя отметим, вернемся к нему позже. А сейчас.. Мы с вами попробуем отразить операцию возврата товаров поставщику. Понятно, что операции возврата удобнее всего э, вводить на, на основании операции поступления. Вот он наш документ поступления товаров. Пока он у нас единственный. Введем на его основании документ возврат поставщику. Предположим, что у нас у первых двух позиций содержится брак. Все остальные строчки мы помечаем, на, помечаем и удаляем из документа. Предположим, что у, у этих позиций по каждой из них у 10 штук содержится брак. Все, документ мы подготовили. Что с нас еще система требует? Нам необходимо указать причину возврата. Но сейчас при попытке указания причины мы понимаем, что указать причину у нас возможности нет. В чем же здесь дело? Дело в том, что система пока у нас не донастроена. Давайте донастроим. Итак, раздел ⁇ Администрирование, запасы и закупки, аналитики хозяйственных операций ⁇ Все дело в том, что у нас просто в систему не введена аналитика хозяйственной операции ⁇ возврат товаров поставщику. Давайте мы ее введем. Итак, хозяйственная операция ⁇ возврат поставщику. И поскольку в общем и целом у нас возвращаться товар поставщику может по многим причинам, и среди прочего и по причине брака, мы конкретизируем. Мы введем возврат поставщику по причине брака. Угу. Вернемся к нашему документу. И сейчас введем причину возврата, сейчас у нас проблем нет и в дальнейшем обязательно посмотрим, какие возможности нам предоставляет тот факт, что мы конкретизировали причину возврата товара поставщику Итак, провести и закрыть нажимаем все, хозоперация отражена давайте посмотрим состояние наших остатков Все вполне ожидаемо, на самом деле, конечно. Вот мы видим, что у нас по некоторым позициям остатки уменьшились. По отчету движения с группировкой по складам, мы через механизм детализации можем получить информацию с точностью до регистратора. То есть, какой документ у нас вызвал уменьшение или увеличение наших остатков. А что по причинам возврата? Давайте посмотрим. В разделе закупки есть специализированный отчет анализ причин возвратов поставщикам. Давайте мы его позовем, сформируем и вот видим, пожалуйста, у нас вся информация в разрезе аналитик хозяйственных операций по возвратам поставщикам. Ну что ж, Подводя итог, мы с вами на данном этапе отразили в системе операцию поступления и операцию возврата. Напоминаю вам, что у нас возникли проблемы при указании даты документа. Понятно, что необходимо настроить права доступа. Механизм настройки прав доступа это отдельная тема, отдельная религия. Мы в нее погрузимся. Далее напоминаю, что нам не удалось оценить склад. По объективным причинам. Мы действительно еще не занимались ни розничными ценами, ни расчетом себестоимости. Ну и еще а, хотелось бы чего отметить. Мы с вами в процессе регистрации хозяйственных операций документы наполняли а, через форму отбора а, по артикулу, подбирали там по наименованию. Понятно, что наиболее предпочтительный способ наполнения документов посредством штрих. Кодирование, считывание штрих-кодов Мы пока намерены Эту тему обходим стороной В будущем мы к ней вернемся Ну а сейчас Плавно будем переходить К дальнейшим темам